Смотрите какая тут красота, вот прямо мы живем вот в горах, вот сейчас вот плохо видно, но тут кругом вот такие вот горы, а вот при наш, вот при церкви наш монастырь, в котором мы жили, вот этот домик, вон тот тут. Вот. красотища. И все стали одни заехали на обочину одним колесом. А мы заехали на эту обочину, соответственно, и получилось между рядами такое расстояние. Покажи вперед или назад, покажи. Это сделано для того, чтобы машины экстренных служб могли проехать беспрепятственно, то есть на большой скорости. и Скорая, пожарная, либо какие-то ремонтники. Пробка на самом деле из-за ремонта дорог вот небольшая, поэтому, соответственно, мы затормозили движение наше. Но такая штука очень интересная. Мы в Европе не часто бываем, поэтому видим такое в первый раз. Сейчас через 700 метров будет граница. Момент истины. Рома проходит для нас границу. Мне кажется, он заплатил за что-то. Мне тоже. Тоже, да, кажется? Да. Может, вот. я какую-то игрушку. Нет, без не нужна. Зато мне продали вот такую штуку за 40 евро. 40 евро? Да. Что это? Дороги. Швейцарский или пенштейнский. пенштейнский. Что надо приклеить. Приклеить на стекло. Это значит, что мы заплатили налог дорожный. в Швейцарию. И лихтенштейн. Мы теперь совершенно спокойны, что нас никто не штрафует, если милиционеры... Мы же не знаем, какие правила, правильно? Может, они докапываются до этих... Или там где-нибудь ходят по парковке и билеты всем выписывают. Как бы... Я не знаю. Ну, поэтому, как бы, вот, что париться. Мы приехали отдыхать и... Сейчас из-за 40 евро будем э, переживать о том, что вот там мы сэкономили. Один раз покушать стоит 40 евро. Теперь спокойно поедем в Лихтенштейн и Швейцарию. А я камеру выключила, и я Но боялась. Но ты потому что испугалась, да, что да, он да, вот видишь, он заодно и проверил сразу у нас наклейку. То есть, в принципе, хорошо, что купили. Могли проехать, могло бы ничего и не быть, на самом деле. Но, ребят, надо жить честно. Да, честно. Тогда и вам на душе будет спокойнее. И, как говорится, хочешь изменить мир, начни с себя. Если тебе кажется, это дорого, там еще что-то, ну то я не езди в такие страны, есть страны, которые по карману, которые ты будешь спокойно себе, ну, которые ты можешь себе позволить поехать, правильно? О, сразу бензин, евро 60, евро 50, евро 60, только что мы заправляли, ну, только что были на заправке бензин там евро 10, 15. евро 15, да. Сразу, сока. 40% разница. Очень часто такой бывает, что ты приезжаешь в страну один раз в жизни. экономи на всем. Ты не получишь тех того удовольствия, что ты можешь получить в этой стране. Я не знаю, приехать в Африку и не сходить на сафари... Смысл тогда было ехать в Африку. А в сафари очень дорогие там, в Африке. Или приехать в, в Лос-Анджелес, там грубо говоря, и не сходить в студию там, Universal, ну тоже сомнительно. Я до сих пор помню случай, который рассказали, напомнишь? есть одна девушка, которая очень любит путешествовать и у которой бюджет очень ограничен то есть она на последние деньги посещает разные страны и не только дешевые и на еду у нее не хватает и она пьет кипяточек да. кушать не хотелось да, утром роллтон вечером э, кипяточек либо чай, если есть в номере бесплатный ну, либо с собой берет чай с сахаром вот так вот дней 10 поживет, заодно и похудела. Так в этом нет проблем, потому что она не жалуется на это. то да, есть да. Она сама выбирает. Ей так, нрав... Ей так комфортно, да, и это нормально. Но вопрос в том, что, допустим, она хочет поехать полетать на Гранд каньоном на вертолете. Она Я может очень себе очень позволить и сделать, вертолете. но она будет экономить на еде. Это ее выбор, это ее право, но, по крайней мере, она увидит то, что хотела увидеть. Я говорю про другое немножко. Я говорю про то, что ты просто приехал, вышел из самолета, грубо говоря, в отель заселился, посмотрел по сторонам, походил, погулял и обратно уехал. То есть, опять же, каждый выбирает сам. У меня позиция такая, я вам только что сказал. Очень быстро получилось. Ну да, лайк создал. Создал лайк. Да. Одна из немногих достопримечательностей Элихтенштейна. Замок Вальдус. Настоящее жилое помещение. Частная территория, это не музей, не государственная какая-то территория, обычный жилой замок. Люди здесь живут, висят знаки о том, что частная территория, не заходите, не заезжайте. Вот поэтому смотрим вот только снаружи. Ну а так в принципе прикольный замок с настоящими больницами, с кранами, чтобы поднимать какие-то припасы, если замок осажден. С балконом, куда правитель мог выходить и там какие-то команды отдавать или переговоры вести. На самом деле прикольно, первый раз вижу замок а, такой не музейный, он реально чуть-чуть отличается, в нем есть какая-то душа немножко. Лихтенштейн одна из самых развитых стран Европы и мира, и сегодня из самых высоких уровней жизни. Один из самых высоких ВВП на душу населения. Одни из самых низких налогов в мире. Очень многие компании этим пользовались. Раньше Лихтенштейн был офшорной зоной. Сейчас они немножко ужесточают правила для того, чтобы прекратить все это дело. Борьбу там с отбаванием денег и так далее. Но, тем не менее, насколько я помню, налоги сейчас от порядка 3% для бизнеса, для местного, для иностранных э, компаний немножко другие правила. Лихтенштейн граничит с тремя странами, на севере с э, Германией, на западе со Швейцарией и на юге с Австрией. При том, что в Лихтенштейне 32 тысячи человек работают, трудоустроены официально, из них 16 тысяч приезжают на работу каждый из соседних стран. Из-за этого пробки образуются утром на въезд, вечером на выезд. Лихтенштейн вообще размер 6 на 25 километров. Вот все, что за этой рекой, это уже Швейцария. Сейчас мы сюда поедем ночевать. Ночуем мы в Швейцарии до реки Лихтенштейн. Вот там вот уже начинается Австрия. Оттуда мы приехали буквально километров 10. Вот и вокруг нас Альпы, красивые Альпы. Вот в таких домиках живут обычные лихтенштейнцы. Трехэтажный особняк. Рядом с замком, Вальдус Может быть, даже несколько семей живет, не знаю. Медные трубы сливные. Ну, прикольно, выглядит круто. Говорят, чтобы понять страну, надо сделать три вещи: переночевать в ней, поесть, Местной еды и выпить местной воды. Хотя бы частично. Я пойму Лихтенштейн, попью воды лихтенштейнской альпийских, с, Альп... с альпийских гор течет-то вода. Надеюсь, это не последнее видео, которое вы смотрите, И это будет не последний глоток воды в моей жизни. Блин, вот это экономия. Кажется, 3 секунды нажимать надо. Улитки тут ползают большие. Прям возле поилки вот такие улитки. Вот улитка. Вот улитка-монстр. Прямо. Видите, какая здоровая. С ладошку размером. такие страны куда приезжаешь и сразу чувствуешь себя а, расслаблено чувствуешь себя как дома вот например сейчас у меня америка такая я приезжаю туда я совершенно себя не чувствую там инородно а в лихтенштейне какая-то у меня была все равно внутренняя такая неприятие С домик прикольно. а в австрии в австрии никак ну, то есть, не было чисто Чистая да? Ну, не, вообще никак. Ну, то есть, не было и какой-то... Ээ... Не было чувства, что как-то круто, приятно, и не было какого-то отторжения. Ну, то есть, вообще, ну, никак. И вот, Швейцарии пока вот только въехали, не знаю, там, 5 минут назад, ну, что там, 15 километров проехали. Но как-то... Как-то повеселее мне как-то стало, даже не знаю. Ну, в плане просто смотришь вокруг, как-то приятнее смотреть. Отель Ру. да расскажи, что ты делаешь. Делаю самостоятельную регистрацию. Первый раз такое вижу. А у тебя уже так? Нет, но смысл в том, что мне прислали письмо, в котором указано booking number, и ты это вводишь, все, сейчас ведут ключи. Ну как? Прикольно, открываешь окошко, пахнет коровками. Фермы. Представляешь, заселяемся и номер уже с завтраком. Вот тут ну, вода стоит. Кристалл написано. И печенька лежит. Печенька. Я думаю, может я сейчас уже? А что? Тогда -то один из нас останется без завтрака. Почему? Там Тут, Тут уже наверняка завтрак на двоих. Дай посмотреть. Вон вот, у тебя свой завтрак, как что ты? Да то она слишком тонкая. вафелька, потому что. Можно чё ты прям так близко? Съешь? Может Дай вот так пожалуйста. вот еще. Да, да нет. Дай, пожалуйста. Дай, пожалуйста. Ну ты да, пожалуйста. Да, мне. Ты вообще бесплатно живёшь без завтрака. Мне. Мне. Я хочу печеньку. Я тоже хочу. Всё, всем поровно.